здравствуйте сегодня я покажу вам как делала верх у платья что-то подобное я делала в первый раз поэтому все в новинку я нарисовала на плотном флизелине вырез горловину Он будет состоять из двух частей обтачкой и еще такая декоративная планочка Форму выреза я взяла такую декоративную очень, где-то увидев ее на картинке в интернете. Захотелось ее повторить. Вообще все это платье для меня очень необычно, так как я использую ткань ярко-желтую. Этот цвет для меня непривычен. Также использую еще больше блесток в декоративных элементах. Эта деталь будет основная деталь обтачки горловины. А это декоративный элемент, просто так, для красоты. Флезелин я приклеиваю горячим утюгом, переставляя утюг с места на место. Теперь я выкрою обтачку, сделав припуск по внешней стороне, а внутреннюю часть пока не буду выкраивать. чтобы припуски красиво легли по форме, я делаю надсечки. Их нужно сделать во всех местах сгиба. Теперь просто отогнув припуск на птачку, Притачиваю его. На этой детали нужно найти центр, сделать там надсечку, чтобы потом совместить ее с центром полочки. Это полочка платья. Платье будет состоять из двух частей, поэтому это верхняя часть переда. Я тоже нашла здесь центр. И прикладываю лицом к лицу деталь обтачки к детали полочки, совместив центр. Полочки горловина тоже еще не вырезана. И проложу строчку очень близко к флизелину. Для удобства можно приколоть булавками, тем более, что у меня ткань скользящая. Вот это я прокладываю строчку рядом с флизелином. А теперь выкроем горловину, сделав припуск от строчки, ну, где-то примерно сантиметр. Такой припуск, какой вы обычно делаете в горловине. Можно даже чуть меньше. По всем линиям сгиба делаем надсечки. Теперь интересный момент. Нужно вывернуть обтачку наизнанку, там где и она должна находиться. И увидеть получилось или нет получилось проложить строчку нужно на ширину обтачки по лицу это позволит не сбиваться обтачки и аккуратно выглядеть это готовый вид как видите. Все аккуратно скрыто, не видно флезелина. Это изнанка изделия. А это тот блестящий элемент, о котором я говорила. Буду совмещать все, что мне нравится. Желтый цвет, блестящая ткань и еще более блестящий ткань. Вот, это косайбейка. Я ее притачаю по всем сгибам горловины на расстоянии вот примерно как половина ширины лапки это получится кантик здесь будет половина ширины лапки а если делать меньше то кантик будет уже аккуратно повторить все записывания. Не доходя до строчки и обогнем этим кантиком с лица наизнанку. Эта ткань у меня не сыпется, но если делать из какой-то сыпучей ткани, то вот свободную сторону лучше еще обработать подгибку с закрытым срезом. Теперь я проложу строчку на машинке Точно по первой строчке, по месту соединения серебряной ткани и золотой. Вот как красиво получилось. Я даже не ожидала. Теперь я беру декоративный вот этот вот элемент горловины и прикладываю его клеевой стороной к изнанке желтой ткани. Так как ткань синтетическая, то я пришью ее на машинке. Так как горячим утюгом можно испортить ткань. Теперь нужно выкроить. Обратите внимание, что выкраиваю я как бы таким общим контуром, не повторяя каждый изгиб снизу. Также была сделана и обтачка горловины. Так проще обрабатывать ее. Теперь прикладываем лицом к лицу две детали и прокладываю строчку только по верху. Также на ширину примерно половины лапки. Здесь тоже будет кантик и будет обработана э, вот эта планочка с изнанки, вот этой блестящей тканью. Поэтому все должно выглядеть красиво. Выкрою ее, сделав еще небольшой припуск от желтой ткани, так как эта блестящая ткань будет закрывать все швы на изнанке. Также сделаю надсечки сверху и обогну наизнанку. И также проложу строчку ровно по шву притачивание. теперь нужно проложить строчку ровно по контуру там где я притачивала эту деталь все готово и совмещаем верхнюю часть по шву который виден так так. Вот что получается. Прикалю булавками и проложу строчку также в стык. Здесь, конечно, можно использовать ткани разных цветов, подбирать. Но я выбрала такое сочетание. Также можно добавить вышивку или кружево в декоративную вставочку. Или просто заменить ее кружевом. На этом обработка верха платья заканчивается. Спасибо за просмотр.